Оп. А в смысле? Красиво взорвался. А вот сейчас закинуло. Только я на бок преремился. Какого-то фига. Окей. <свёк> Чего? Я в прошлый раз полностью вот так. Да ку приехал. какого хрена? <свёк> вот что это? А, не богой, не богой, не богой, не богой, не богой. Сволок. Есть годный контент. <свёк> <свёк> <свёк> Херат, смотри, где я заселился. Ребята, всем привет, с вами как всегда Сергей Егора. а это гоночки на арене, я их наконец-то нашел, нормальные. Я надеюсь, все тоже нормальные. Вот, в принципе, все, погнали. Всем здрасте, здрасте, здрасте. И... Оба. Опа. Опа. Опа. А я не успеваю. А похоже. я успеваю. Опс, пропустил. Тут уже сходу пошли Попустим. эти всякие рампы и все такое. Только не знаю, зачем они здесь. А, понял зачем. Там ямка. Бамбарам. Вот ты... А ты что здесь едешь? Всем дурной. Я вниз. Куды. Ну такое. А как тут это заехать-то? Куды. Маленькая щелочка. Ну там относительно она такая, да. А тут чё? А там А, тут надо допрыгнуть до платформы. А, там, короче, надо было засейвиться на той стричке. Так вот на этой, прямо которая. Да серая, это долетаешь, Спокойно спокойно долетаю. долетаю. Так контролом задари морду, типа можно там прогладить. Я не дураю. Не знаю, я нормально долетаю. Даже, а? даже разгон не беру. Ну и все. Как Что ты это? говоришь, вот и вся любовь. И я застрял. <laughs> Ой, я сейчас Ой. не долетел. Первый раз такое со мной такого раньше не было ой давай не оправдывайся не было с этим такого раньше ну это типа приколюшка отсылка ой да -мо! капец его багует точнее не, у меня не лагает, у меня все хорошо о, наконец скамейку можно было сломать кстати, если посильнее разогнаться главное не разоглить а ем то чё Короче, блин, это тренда. Серега. Сейчас, надо так поровнее встать. Прям совсем поровнее. Так, все, я поехал. Так, засейвился. Дальше просто прямо, по-моему. А, кстати, с учетом того, что там это. Много бустеров стоит. Придется, по-моему, это. Типа гладить. Во! Да блин, я на плазло. <свот> э -э <свот> я не долетел. Я, короче, <свот> там говорю засейвился. Вот, и там надо это, по-моему, просто прямо лететь. Ну, типа с шифтом... Меня, сбоку видно, что нужно сделать. Не, вязаешь, просто я с, с контролом поехал, короче. Меня просто забустило кверху. По... Так, все, взял чек И... что дальше? Типа этажики. Оп. А, в смысле... Каким образом? Ладно, поеду просто прямо. С шифтом наоборот. Да, окей. Короче, когда дойдешь тут до этажиков, там с шифтом надо будет ехать. А то я вот с контролом взрываюсь просто. Оп. Тихо-тихо mm -hmm. засейвись. Докуда... О, я мог взять чек. А вот сейчас закинуло. Только я на бок приземлился. Какого-то фига. Ладно. Ладно. Ну, кстати, элементик забавненький. Мне mm -hmm. понравился. Какой именно? Вот эт этажики такие. Ну да. Так, все, окей, я наконец это сделал. А там чё, как вот чек нормально берется Да, да. С бустером. Да просто прямо, ну. просто прямо. Только ты это не задирайся высоко. Я не задирался. Я, я выше чека. Просто вниз упасть Снизу. Да, там платформа сразу же. А, окей, вижу, вижу, вижу. Потом обратно типа заехать. Обратно, но контром поджимать. Да, я понял, понял, это. да. Окей. Только мне бы доехать <laughs> до Бустера. Бустер, Нет, я... я надо разгончик взять. А на этом? Я тебе сказал, если тебя увидел, брата. я тебя увидел, братан. Так, все, окей, сюда я забрал все. Я что-то не понимаю. что то, да колесо понимаю, не знаю. Ну, а. ты чё взрываешься? Давай, убираешь ну, свой труп заедешь, я, я понял, да ты свой труп уберет сначала. Брал. Ну давай, что ты? Понял, что там делать. Подожди, а? туда, кстати, а? можно было со скамеечки, по-моему, долететь. Сейчас поговорить. Я сдох. Красиво, да? Но... Ну, походу с разгона реально. Тогда с разгона, я на скамеечке, я типа долетел до дырки, но что-то это. А то не попал. Задирай. О, все потеряло. Пошел контент. Че, по этой, по маленькой рампульке надо запрыгнуть? Да? Ех! И оперный театр, толкай меня в жопу. Подожди. Сейчас, погодь, разгона побольше возьму. Во. О, спасибо. Идеалити. А ты, ну блин. Я, я первый раз дальше упал, на следующий. Видишь меня? Блин, ты нет, видишь? сейчас погоди, я с этой стороны а Я тебя поеду. вижу Я за забором. Да я вижу, но Во. Что Ребята, тихо, тихо, появилось. тихо, тихо. Меня бесит скамейки тем, что они багуют прям. <сос> рванул. Понятно. Нормально, молодежь. Я просто стоял на месте. И рванул. Так, все, нормально. Блин, по этим песочным штукам, конечно, это такое. Вот я понимаю там что. Занятие так, опасное. Что там, точишь? Конфетку. конфетку. Я застал, застрял на втором повороте на машинах. Окей. Чего? Она да, вон я в прошлый раз полностью вот это да -то не Какого хрена, вот что это? Ты на меня просто в бок толкает, блин, сволота я как мы попробуем. Так, я слишком сильно рулю. Я наконец-то спустил, нет, спустился вниз наконец. А тут что, как? На красненькую справа, на нее нужно. А куда? Справа именно. Справа, справа, Слева нельзя. Ну, я не знаю, если меня скинуло да. с правой <связывая> Что ты там <мне> сделал <связывая> ты вообще типа тут по этим уже. ты, ты, ты даже не, не заезжал на эту херню <связывая> смотри ты где вот а, все, я тут а все я тебя понял там, разгонись и прыгни вот сюда просто я тебя, я тебя понял сейчас только выплюнусь, типа на машины да я вот прям сюда вот такой так бумс ага показал все, <смех> <Ща. Изи. смех> <смех> <смех> Я устал там ездить, я даже не хочу уже там ездить. Там еще и бустер, да? Да. вот там нужно это задрать. Морду. Это я понял. Прям допрыгнул? сильно? Да, да. Я уже тут. Нет, ну а, я, я про стрелку. А не допрыгнул. А, блин, и.. А, и типа сразу на заново. Здрасте. Сейчас, короче, попробуем. Оп! О, все, наконец-то я допрыгнул. Допрыгнул? Да. А тут я как. А да тихо ты! Короче, там вот когда допрыгнешь, там потом будет еще рампа на желтой после стрелки. Там большой разгон не бери, там тоже. Ты посмотри, типа. что происходит, я Что просто... происходит? А, вижу, что происходит. Так, чек тут внизу, я полагаю. А, нифига, чек на крыше. Понял. Сейчас все будет. Сейчас все будет. Готов, чек. Ой, что, тоже взял? А что, все прилетел? Лайп хачуш? Это неправда. Я прохожу, как же думал. Не допустим. А тут, а тут сюда, нальдесенький. Эй, почти. Ща, оформим. Что там дальше интересно? Ну, такое тут опять по этим всяким. О, все, тогда прыгнул нормально. Блин, тут еще главное в яму в автобусе не упасть. В крыши, которые. Вот, все нормально выпрямился. Тут что, просто на крышу? А крыша, тут у нее дырки работают? Или надо по этим штукам ездить? А, у крыши дырки работают, братан. Да? Да, если крыша дырявая, то она дырявая. А, не богой, не богой, не богой, не богой, не богой. Сволочь. Чисто вниз может скинуть и все, да? Да, ты просто в дыру падаешь, ты в дыре. Давай. Серега, у есть еще один коварный план. А, сразу отсюда? Ну, в принципе, можно. Че? Ну, я давай. А, ты здесь уже стоишь? Я стою, тебя там... Да ты что-то долго тут мнешься, а мне разгон нужно. Да, я стоял тебе риск нахрен разгон. Есть годный контент. Нет, <нахрена> херат нет. смотри, где я засеялся. <нахрена> я прям <нахрена> на тоненькой засеялся. <нахрена> Кай, вот красовелла. я лакирита. Так, а где там проезд? -то? Ничего не видно. Блин, не сюда надо было. Я вообще хз, как, как я там смог. Mm -hmm. Так, куда, куда, куда? Сикука. Сикука? Так, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Так, я заехал на рампу. А с нее куда надо? Так, здесь бустера нету. пта, с нее нужно на другую рампу засейвиться. Запрыгнуть и засейвиться. А, не надо. Она просто на земле. А тебя да? Окей. Вот, а что отсюда никуда? А вот это он хорошо. Так. Но он не, не думал, не знал, что есть такой Егора. который может через барьеры спокойно. А, да? А, шеф-тесом? я покажу. Мне шифтес тест на этих не работает. А, я надеюсь, что сюда и надо было. А нихера не сюда ну братан я заехал я взорвался но я заехал до самого конца короче разогнался такой, поехал заехал на эту фигню прожал control и поехал типа дальше и сейчас типа отвалился и сейчас типа ух, я заселился и все я, я взял чек а я тоже почти засовелся Короче, только прикоснешься к этой фигне. Ну типа начнешь по ней заезжать, я сразу конфло называем. Нет, ты вот именно когда на рампу заезжаешь, вот, только на меня линия. Попробуй еще. Да? Ну попробуй еще раз. По... Да? Ну, раз. Ты это, со шлифа, да, я тут? Да, я тебе.. Ладно, выпьемся. Во! Костя у него шатайся. От кого улетел-то? Отрезал чек? Да, да. Красавчик. Так, теперь. что, теперь под дирижаблем, я так понимаю. Нормально так заехал. Но Или нет? А да, все, там чек внизу, короче, на земле. А, вижу. Окей. Здравствуйте, кто, кто, как вы думаете, кто, кто поехать, дать вот так вот чек. <сесс> <сесс> так, окей. Блин, мне солнце в глаз дубасит. <с you> так, тут просто. Да, Нам кажется, это финиш уже. Не, а тут пока еще я, мы там еще не заюзали одну рампу. Пока что. А? Да. Сам, скорее всего, ее будем юзать. Эк, эк. Хотя может ты и прав, может это и финиш сейчас будет. Да. Если я еще не вырезался нигде. Короче, это финиш. И эту рампу мы юзаем, типа, чтобы до финиша долететь. А где он? Я хз. Так что давай я тебя вот внизу жду. Разгонюсь откуда-нибудь отсюда. Я отсюда. Чекпоинт -то сначала этот. Теперь я тебя жду взял все у тебя финиш остался Да. все поехал я хз где финиш короче да, а -а -а, финиш в финиш, воздухе в воздухе короче надо много разгона взять а, а, -а, -а, -а. а со старта получится нет? не не не чокнешь ну кстати я в, финишировал я нак... со старта короче разгоняйся перед бустерами control прожимай и нормально долетает. И типа держи контрол типа глайди. Потому что я так долетел спокойно. А ну, ребят, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Колокольчики можете поклацать. Это забавно. Я отвечаю. Вот. Всем удачи, всем пока. До свидания.